абсолютно любой комментарий, в котором важно указать ник и сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей я, как и всегда, подведу на своем канале во вкладке «Сообщество» в эту субботу. Количество комментариев не ограничено. Удачи! Не так давно разработчики П. в своей официальной группе ВКонтакте выложили вот такой вот пост, на котором мы с тобой ясно видим все характеристики автомобиля, а также его арендную стоимость. То есть, судя по всему, теперь мы сможем с тобой арендовать автомобили на время. Также разработчики написали. Неужели это новый бизнес, новая аренда, новый автосалон? Что же это может быть такое? Пока не ясно. То есть разработчики для нас с тобой оставляют некую загадку и некий намек на будущий новый автосалон. Будет ли это реально новый автосалон, пока неизвестно. Или нам добавят просто аренду всех автомобилей, доступных на проекте в любом из автосалонов, конкретно в Барвихе и в городе Морино. То есть те салоны, которые у нас уже существуют на сегодняшний день. Хотя довольно странно. Странно именно то, что аренда и и все вот эти характеристики у нас с тобой не указаны в привычном нам меню выбора автомобиля при покупке. То есть конкретно все эти вещи указаны около автомобиля. Автомобили, которые вот стоят в этих автосалонах. Но насколько мы с тобой оба знаем, в этих автосалонах у нас с тобой не так много места, чтобы уместить абсолютно все автомобили, существующие на проекте. Ведь существует их достаточно огромное количество. Я дико сомневаюсь, что разработчики создадут нам с тобой новый полностью автосалон с огромнейшим ангаром, в котором поместят все автомобили. Которые существуют на сегодняшний день на проекте. Скорее всего, это как и всегда некие витринные образцы, которые у нас и так уже есть в наших нынешних автосалонах. И, скорее всего, точно так же, как это у нас уже было с новыми фурами, добавленными для дальнобойщиков, был создан еще один автосалон именно с этими фурами. И что-то мне подсказывает, что будет добавлен еще также один автосалон, но уже только с арендой всех автомобилей, существующих на проекте. И скорее всего, также там будут добавлены и мотоциклы. Ну и Заходя в данный автосалон, также будут некие витринные образцы: скорее всего, это будет буквально 5-6 автомобилей. Ну а все остальное мы с тобой сможем брать в аренду уже в определенном меню, вставая на этот маркер. Также скорее всего там будет доступен выбор цвета автомобиля. А возможно, эти автомобили будут доступны в аренду, также еще с неким тюнингом. Ведь если мы с тобой обратим на описание данного меню при выборе автомобиля, то мы с тобой видим название автомобиля в первую очередь, его топливо, максимальную скорость, чип-тюнинг, который на данном автомобиле отсутствует его пробег и естественно стоимость его в час то есть скорее всего мы также с тобой еще сможем выбирать определенное количество часов на которые мы будем брать данный автомобиль в аренду довольно неплохое нововведение как по мне многие игроки часто спрашивают как тебе допустим вот этот автомобиль как он себя ведет на дороге какая у него максимальная скорость и стоит ли его вообще покупать благодаря данному нововведению мы теперь с тобой сможем взять на тест абсолютно любой автомобиль на определенное количество часов и кататься на нем сделать себя определенные выводы и в дальнейшем уже решить, стоит ли его тебе покупать или нет. Хотя, с другой стороны, у нас уже в принципе существует такая вещь, как тест-драйв, за которую мы также с тобой платим определенную сумму денег, берем этот автомобиль на время, катаемся и уже в дальнейшем решаем, стоит ли нам покупать этот автомобиль. Также я еще обратил внимание на одну графу в описании при аренде этих автомобилей. Здесь есть вторая строчка, вторая графа топлива. И как ты успел заметить, на скрине у нас с тобой автомобиль Tesla модель S Plate. Это электрокар. Он не использует бензин. На данный момент у нас нет никаких электрозаправок на проекте. И все электрокары мы просто-напросто не заправляем. Катаемся на них сколько захотим. Сейчас в этом описании, в этом автосалоне появилась такая графа как топливо. И здесь указано на электрокарах топливо киловатт в час. То есть это показывает, что данный автомобиль ездит конкретно на электричестве. Разработчики не указали топливо отсутствует или топлива нет. Здесь указали конкретно киловатт в час. И не так давно мы с тобой уже видели один из Новых скриншотов, где у нас существует новая электрозаправка, и как я и говорил, скорее всего, в будущем мы с тобой будем взаимодействовать с данными заправками. Скорее всего, электроавто теперь придется реально заправлять электричество на специализированных для этого заправках. Но опять же, когда это будет, будет ли это сто процентов? Все это дело остается под вопросом. Нам с тобой, как всегда, остается только гадать и ждать ждать глобального обновления от разработчиков. Я надеюсь, все это дело мы с тобой уже